Доброго времени суток, мои дорогие друзья, меня зовут Дэн, так и на Vexiles Games Мы продолжаем с вами компанию Леона в нашем любимом участке Ракун сити Ракун сити И, как обычно, я ни хера не понимаю, что нам надо делать Сука! Куда идти? Че брать? О а чем у меня по инвентарю? Какие у меня ключи вообще есть? Никаких. У меня есть батарейки, баллончики, нож, дробовик, граната, стипитер Но этот посох куда-то нужно вставить. Подожди. А не ей в руку? Да не вряд ли ей. Нам нужно вот попасть в эту часть, но здесь заблокированного, заблокированная дверь через комнату смотрителя. Туда можно попасть через второй этаж. Но мы не можем туда попасть. Здесь разбитый вертолет. Здесь отверстие для рукояти. Какое-то. Какое-то. Деревянный дост и галерея. В библиотеке нам нужно использовать домкрат. В душевой дисковый замок. Сюда мы не можем попасть, потому что нету шкафов. Вот здесь вот, чтобы перебежать по ним. Вот тут вот шкафы, и нам нужно перебежать. И вот что получается делать. Короче, я предлагаю исследовать весь участок. Возможно, я что-то пропустил. Такая будет сегодня серия. Я думаю, максимально веселая, прикольная. Ну вот где-то нужно использовать скипетр я думаю на какой-то статуе но больше негде его использовать сто процентов статуя какая-то должна быть или куда-то поставить какое то отверстие для него открывайся ты это что А можно вот сюда его впихнуть нельзя а я видел много дверей подожди-ка я видел много дверей с цепями прям вот с цепями с цепями может мы их можем открыть не комната смотрителя закрыта на этот М -м -м. Подожди-ка, вон, командный пункт. Дверь с цепями. Вот, блядь, куда надо идти. Нам нужно в командный пункт на первом этаже. Все, Энтли. Командный пункт на первом этаже. Все, я понял. Бля, не зря посмотрел на болторез свой. Ну, или не свой. Командный пункт. С какой стороны был? Нам нужно... А, направо. Сейчас мы спустимся и в ту сторону. Только... Как туда пройти? Через приемную. Значит, не сюда. А вот здесь. Вот эта приемная. Через нее можно пройти и... сломать болторезом дверь Блять Сколько вот блять Надо выстрелов потратить в ебаного зомби блять, Чтобы он отвалился А ты че такой шустрый нахуй ЧТО ПРОИСХОДИТ, БЛЯТЬ, В ЭТОЙ ИГРЕ, НАХУЙ? Shit. Как ты вообще ходишь после этого? У тебя должно было башку разорвать. Ты ч... Это что за хуйня, БЛЯТЬ? И вот, и как мне прикажете вот этим вот, вот это вот? Сколько мне патронов нужно иметь, блядь? Это пиздец. Наконец-то. наконец-то сколько я выстрелов сделал чтобы башка лопнула вы что, вообще рехнулись бедного вообще он перекрутила вон командный пункт впереди блять я еще и попасть не могу Это просто жесть какая-то. Так, впереди командный пункт. Еще одна, блядь. Еще один. Даже не вставай. Она ему сосет? Ребятки, я вам не мешаю. Я вам не мешаю. Так, командный пункт. Да идите нахуй! Вот они. Ну наконец-то я хотя бы нашел куда идти. Опа! Устройство. А вот и устройство для взрыва. Зеленая, зеленая трава. Так у меня со здоровьем на максимуме. Там доски. Бля, граната. Вот, граната это хорошо, конечно. Там улок. Но! Это что? Красный ключ. Здесь дверь. Комната записей. Ладно. Мы теперь можем сюда выйти, правильно? И мы можем спокойно идти с этим, взрывать третий этаж в запасной кладовой. Правильно? Можем мы сюда побежать. Здесь у нас комната. Есть проявки фотографии. Мы можем в ней сохраниться. Я думаю, это будет верное решение. Да. И что у нас здесь? И мне почему-то кажется, что... Вот этот пистолет... Как-то мало урона наносит. Так, все, они нам больше не нужны. Видите? Это горит. Так, ключ, боевой нож, патроны для дробовика я пред предлагаю взять. Такие 13 штук, это немало. И двинемся наверх. Но дробовик надо оставлять на босса, как всегда. Типа, ну, бля, это будет такое себе, если мы его используем такой ситуации, когда не надо его использовать. Но у меня есть и батарейка. Смотри-ка. О, детонатор. Где, Где детонатор? детонатор? Где, Где детонатор? Знаете такое? А я знаю. Из Бутмана. Мне сказали, что если я слышу тяжелые шаги, надо бежать. Потому что это тиран. Так, ну тут уже кто-то есть, потому что я скрипты прошел. Сейчас этот меня схватит. Либо там заползали. А что за звук нахуй? Дева с медальоном? Дева с медальоном? А, по книжке. По книжке, по книжке, по книжке. Стоп. У девы что должно быть? Дева лук-змея. Дева лук-змея. Дева Вот лук Вот змея Не знаю, как я это увидел, как я это рассмотрел Это что за хуйня там бегает? А, убил Даже не шевелись нахуй Так, нам нужно обратно на первый этаж Бля, здесь дверь завалила? Я же сюда и выходил Давай, Леон Отлично Так, выход в этой стороне. Отлично. Мы нашли три медальона. Три медальона. Я уже не надеялся. Я уже думал, что такого не будет. Но как я мог пропустить эту комнату с... Ну, вот тут, наверное, начинается самое веселое. Но это... Это проход, это то, что от музея осталось. В этом здании раньше был музей, и это от них тайные, ходы вот такие. Бля, я не хочу туда идти. So нет, нет, я... Спасибо. Давай, я тебя поймал. Иди! А его укусили, получается. Его укусили. А если укусили, он уже инфицирован и все. А обязательно было, чтобы она вот так вот закрывалась Теперь мы остались один на один, блядь, с чем? С тираном? комната а это вентиль машинка печатная сохранение это хорошо Как-то много патронов для дробовика. Чересчур. Не, ну пока все остальное мне нужно. Но это неплохое место, чтобы спастись вообще, в принципе, всем. Засели в бункере. А сейчас окажется, что это Амбрелла. О, это тюрьма или нет но похоже на тюрьму кто-то побежал я не уверен что там может это клэр там граната отлично а что там лежит там что-то какое-то а улучшение для оружия Так, это не открывается. Главное, значит, нам только в эту сторону остается. Ну, на это что же тиран, который в третьей части? Нихера себе. Что они здесь устроили. Это что-то нифига не похоже на полицейский участок. Больше похоже на какую-то... Лабораторию. Блять! Это кто такой, блядь? Я же сказал... Это первый босс? На нахуй Опасность Ничего, сейчас справимся Иди сюда, Перетин. Блин, это жестко. Как-то же его можно победить? Чтобы он не загонял меня в угол. Патронов нету. Беги-беги-беги-беги-беги. Опа. Какая-то новая фаза. Так, но ну мы его не убили, он упал в воду. Но это первый босс, я так понимаю. Как вовремя. Да, мне тоже так кажется, что кто-то наблюдает за нами. Но патронов здесь было очень много. 48 но ну, я думаю мне бы 48 хватило в теории так я из аппаратной не все забрал где-то еще что-то валяется надо все осмотреть там мы были там мы тоже были тихо кто-то лежит да или мне показалось я ж только что пробегал, было светилость типа поднять. Во, во-во-во, что это? А, нож. Мой нож. Там лестница, стоп, подожди. Не торопись. Не торопись. Ну, нормально он мной дырку в полу проделал. А, папа, стоп. Так, еще травичка. Все собрал все в аппаратный все забрал теперь можно наверх ползти вот лестница бля ну такое конечно мощно было я блять охуел немножко куда-то он хотел меня там прижучить прижарить отжарить а я его сам отжарил о супер и слепорах это хорошо Порох это хорошо, с учетом того, что в дробовике патроны закончились. А, это мы сюда не дошли. И он нам стукнул по заднице. Опа, трава. Объединитесь с этой. Отлично. Отличненько. Ну первый босс хорош. Я так понимаю, это будет и основной босс. Он, наверное, будет улучшаться, улучшаться, улучшаться, потому что мы слышали, я слышал, кто он упал в воду, то есть он сто процентов жив. Не знаю, что нас ждет дальше. Опа, папа па па па Сохранение. О, да, детка! Две дополнительные ячейки сумки. То, что нужно. Так, но эта лестница ведет наверх. гараж а вот и паркинг сейчас что-то будет нахуй не я был уверен что какой-нибудь зомби сейчас до нас на, на нас до, на, до влезет блять собаки мне сука только собак не хватало так что нужна будет карточка Блять! А это коповские собаки. Клэр? Кто или это Ада Вонг была? Ада Вонг? Ты да не ФБИ, блять, это Ада Вонг. You. Это же Ада Вонг. FBI, huh? Бля, какая она всегда была эффектная такая женщина. Уау, что-то затвердила. Так, ну это тюремный блок, правильно? Угу. Изолятор Так, ну вот тебе и подвал До которого я добрался Предлагаю сначала исследовать изолятор Здесь что-то, в принципе, может быть. Так, этот заперт. А, ну да, там и нету прохода, в принципе. Знаешь, что я подумал? Если эти камеры закрыты, блядь, пусть они... Пусть они будут закрыты. Ага, а, нету электроэнергии, видимо Как-то это он Присел сразу Опа-на! one's alive no no there's a few of us huh that's good news i guess yeah that's of course irons sent you irons you mean chief irons is he still around who cares hopefully he's somebody's dinner by now what do you mean by that he's the bastard that locked me in here i'm sure he had a good reason he did i was about to blow the whistle on his dirty ass i'd have done the same thing to him i guess Так, а шефа уже нету, походу. Мы <звук> Oh my God. А вот и тиран появился. я. даже не знаю, что случилось. Это так ...you wouldn't want to end up like Ben, would you? You knew him? He was an informant... ...had information of use to my investigation. So what he said was true? Hey, you can't keep walking away from me! I don't even know your name! I'm Leon Kennedy. Find a way out... ...Leon. Да это Ада Вонг, стопудово. We'll да. А, -а, -а. он влю... все влюбился, блядь. Well, блядь, рукоятка. Наконец-то рукоятка. О -о -о -о. А это что? Там надо да, загадку какую-то решать. А, ну мне, наверное, нечем пока это сделать, правильно? Электрощиток тюрьмы. А, нужны будут особые детали э, в генераторной. У парня в часовой башне. Хорошо. Короче, я понял. Oh, Короче, мне нужно будет сюда спускаться опять. Правильно? Правильно, блядь, конечно. парковки не выберусь, но там вон еще есть два прохода. Один закрыт, а один открыт. Может на парковке еще что-то есть? Старенькие машинки такие. Прикольно. Максимально необычно. Парковка горит красным, но я не вижу здесь ничего Лады Ебать Патронов для дробовика у меня нету, конечно же это что фиолетовая трава синяя трава прикольно прикольно а вот и питомник Жалко собак. Никого так не жалко, как собак. Вот серьезно, блядь. Вот собак жалко. А это куда проход? Так, питомник горит красным, значит, я что-то не забрал. Возможно где-то что-то осталось Опа А вот Три патрона для дробовика Все Можно идти дальше В морг Ну пошли в морг Куда мы не пройдем Правильно? А у меня есть ключ Получается, это хорошо, что я сначала в ту сторону пошел, правильно? Морг, милый морг Мне бы найти комнату с пишущей машинкой, но она была там. Тихо. Но... Но, видите, у него что-то есть Бубновый ключ Ты упадешь? Нет, тварь Да ты заебёшь! Вот как я должен был с обычным пистолетом с ограниченными патронами вообще драться с ними, блядь? Но ну, теперь они точно просто не встану. Лопнувшая это бошкой О, мне еще и защиту дали Трава Бля, я, наверное, зря съел Защита-то за... Зак... Блять! Нихуя себе тараканы размером с космос Тут еще что-то есть Осталось узнать что Граната Ладно, я надеюсь, он не вылезет просто Алло, возьми Спасибо Все, морг чистый Ну, двинули дальше Вот суки какие Я бы, конечно, вернулся сохраниться И сделал бы паузочку 40 минут записываем